Привет, друзья! Меня зовут Рябин Никита. Я руководитель группы компаний ТРБ Групп, владелец бренда Турбо, руководитель научно-исследовательского центра Нагрузка а также президент федерации производителей спортивного инвентаря России. И в этой серии роликов я расскажу вам свою историю. Сам бренд был основан в 2003 году моим бывшим партнером, которого звали и зовут Алексей Ситыс. Тогда мы еще практически детьми были. В 2003 году Алексей начал делать игрушки, которые называются фингерборд, о них я расскажу чуть позже. Начал он делать их у себя на балконе. Денег у него не было, и первое изделие он делал э, кустарно с помощью буквально подручных средств. Когда мы познакомились в 2006, в своем бизнесе, скажем так, он не сильно продвинулся. Однако у меня на тот момент были небольшие средства. А если быть точным, на тот момент каторжным трудом у меня было накоплено целых 5000 долларов. а По тем временам это было порядка 150 тысяч рублей, на которые мы вместе с Алексеем основали наше первое серийное производство фингербордов и находилось оно в Москве. Привет, мои маленькие любители инвестирования. Меня зовут Ябин Никита, я основатель группы компании Тербо Групп, владелец бренда Турбо, и вот вам продолжение моей истории. Нужно рассказать вам вообще, что такое фингерборд, и почему мы до сих пор производим эти игрушки, и почему он так популярен. Фингерборд, вот, кстати, здесь несколько образцов изделий, это миниатюрная копия настоящего скейтборда. Наши... Копии э, выполнены в точности, как настоящие скейтборды, главным образом за счет того, что досочки, на профессиональном сленге они называются деки, склеиваются так же, как настоящие скейты из семи слоев клена При этом на этих игрушках установлены подвески металлические, как на настоящих скейтах, и на некоторых моделях даже устанавливаются колеса с подшипниками. Конечно, на эти Досочке также клеится специальная шкурка. Помимо деки, есть и другие нюансы, которые делают эту игрушку точной копией скейта. В частности, траки, то есть подвески, точно такие же, как на его большом брате, металлические. И на них даже установлены резиновые колечки, которые называются бушинги. И колеса. Колеса на большинстве моделей, в частности дорогих моделей, устанавливаются даже с подшипниками. И даже сделаны из полиуретана, в точности как у настоящих скейтбордов. Сейчас вы думаете, что какая-то непонятная история да, очень-очень узкого профиля. На самом деле это не так. Дело в том, что эта игрушка позволяет выполнять точно такие же трюки, как на настоящем скейтборде, только пальцами. А на самом деле трюков на этой игрушке гораздо больше. Давайте сделаем в этой истории небольшую ремарку. Ремарку о том, когда и как вообще возникла эта игрушка, и почему она популярна, и почему мы делаем на нее такой большой акцент. Фингерборд изобрели не мы. Его изобрели в далеком 96-м году в Америке. Официальная легенда гласит о том, что некий маленький мальчик в дождь не знал, чем ему заняться, он был скейтером. И он на коленке сделал вот такую вот игрушку. А его отец, по совпадению, был крупным хозяином э, завода по производству игрушек. Он увидел эту поделку и решил ее масштабировать. Так возникли первые фингерборды американского бренда Touchdeck. Он существует и сейчас. Но ну, они в мире сейчас э, не популярны за счет того, что они делают дешевый пластиковый товар. Деревянные фингерборды завоевали популярность э, на мировом рынке как раз тот момент, когда я перекупал бренд. Это был абсолютный э, пик этих игрушек по их оборотам. Все дело в том, что первыми клиентами на этом рынке стали скейтеры. Скейтеры, я думаю, каждый из вас, кто см смотрит это видео, да, знает, что такое скейтборд. По простой причине. Да? Он есть у ваших детей, он, возможно, был у вас в детстве. Скейтборд был даже в советские времена, в закрытом Советском Союзе за железным занавесом. И фингербординг изначально стал огромным э, хобби для скейтеров. За счет э, точности выполнения этих игрушек, деревянные фингерборды, сразу же стали преобладать над дешевыми китайскими подделками и выходить вперед по оборотам. Забегая вперед, скажу вам, что на сегодняшний день, а мы снимаем это видео а в начале октября 2020 года, мы находимся на первом месте в мире по объему выпуска этих игрушек. И это не преувеличение, это объективный сухой факт.